А, друзья, привет, с вами Интересный, да, со мной сегодня Шейки. Всем привет, да, я сегодня... подсос. А, чего? Я подсос. Ну, мы знали, мы знали это все. Mm -hmm. Тебя Милопи заставил, да? Да. Mm -hmm. С миллионами аками, которые э, сделали несколько... <кх> ладно. Сюда. Осужди, ладно. Новое интервью, да, мы позадаем несколько, ну, много вопросов, наверное. Много вопросов и, надеюсь, получим много ответов. Согласен? Ну, начнем с нормального, как для всех вопросов, как я всегда всем задаю. Кто ты вообще такой? Расскажи о себе. Ну, я чисто в да. А что говорить, типа, в игре? О моей биографии или в реальной жизни? Можешь в реальной жизни все разно В реальной жизни я просто... челикс Пожалуй, Вот. На Дирме я чисто шаги, которые строят фермы, вот, ломает сервер, и в принципе, я токсик. Токсик. Угу. Ну да. <смех> <смех> <смех> <смех> да, <Ниначно. смех> Ну ладно. А -а -а -а вот, ну, про сервер тогда, как ты появился на Дирме, или... ну и как ты узнал о сервере вообще? Короче, я играл раньше на таком э, приватном сервере одном, Вот. Там э, как бы меня кикнули, вот, потому что я был лохом. Хотя я был топовым челиком, да. Угу. Вот, меня кикнули, собственно. Потом Милопа зашел сюда. Угу. Я чекаю его стримы. Он такой тут играет на этой параше. Ой, тяняюсь. <связывая> вот. И я такой говорю: ебать, где ты играешь? Я тоже хочу. Вот. Я что-то залетел под флешку и начал тут играть. Так быстро, так легко. <связывая> ну, конечно. Это сколько, примерно, времени назад было? Ты сколько играю, да? Да, да, да, сколько ты играешь? Я не знаю. Подожди, ну, конечно, я, типа, наверное, это уже был почти конец третьего сезона. Ага. по-моему, как я смотрел... Как я смотрел, Милопа залетел где-то в конце февраля, в 20-х числах. Угу. Значит, ты где-то, ну, ты где-то спустя некоторое, там немного времени, да, прошло? Ну, спустя полмесяца, наверное. Ну, тогда где-то к марту зашел. Получается почти, так. Почти год, почти год. Получается так. Да, получается вот так. Ага. Теперь, э -э как я думаю, у тебя есть какие-нибудь друзья по серверу? Какие, ну, вообще, кто они у тебя? или О, бы... да. Да, а то вдруг у тебя вообще друзья нет, ага. Так-то я соло-чел, вот, то есть я делаю соло-проекты, вот, потому что, ну, я крутой, да, а, вот, так-то чисто я общаюсь на серваке с Мелопой, вот, mm -hmm. Милопа, это, как бы, мой реальный друг из жизни, вот, mm -hmm. потом с Рози, но ну, Рози, чисто, не в отлисте, он вообще чилит, ему ок, вот, он старый дело он играет в Евротаксик Метро 2, mm -hmm. вот, ну, а потом с кем еще, потом с Денчиком, чисто Денчик мой крашек, вот, он очень крутой, Угу. Mm, все, конец. А, ну все. Ну и все, я пошел в жопу, тогда ты мне не друг. Все, до свидания, трудо. Я ушел. А, ну ладно. Ну нормально. Ты сказал, что и вы дружите в реальной жизни. Милоп уже рассказывал свою историю, как вы познакомились. Ну, хотелось бы просто узнать. Может быть, он там что-то преувеличил, и так далее. Расскажи эту же историю мне еще раз. Ладно, в общем, у нас, во-первых, да, как бы, одна и та же бывшая есть А, даже так теперь? Да Он мне не говорил про это нет, у нас есть, она типа, одна и та же бывшая, вот, таща шлюха, вот, мы, короче, ее обсерами, типа, вот, у нас очень крутые мемы, типа, гениальные с ней есть, и вообще, очень крутые, типа, да, мы такие токсики, вот, одобряю такое, короче, как мы познакомились, в общем, у Милопи, в классе есть такая, как бы, аква, да, вот, да, как бы, Дэнчик чисто с ней общается, но ну, у них, у них там, они, там, они там встречаются, да, чисто там. А, даже так, ну все там, хорошо. Так, да, там уточнять не буду ничего, вот. И, короче, и как мы познакомились? Мы с Аквой познакомились все, типа, очень давно. Uh -huh. не, не очень давно, ладно, пищу. Два назад мы познакомились с ней. Вот, и мы что-то чилили. И, короче, и, типа, я вообще был такой чел, который смотрел пятерку, и, типа, я не знал, кто... Ну, как, как, как на тебе общение такое, чтобы... И какой-то другой чел тоже смотрел пятерку, да? И, типа, были такие интересы, как ага. у меня. То есть, там, строить ага. фермы, строить... Ага. Э, вообще, там, постройки играть в Майнкрафт. Потому что таких челов было очень мало. То есть, там был только Рози мой, доклассник, вот ага. и все, типа. И, в принципе, больше никто. И, короче, и мы... С Аквой, мы тогда за нами встречались, uh -huh. вот, мы как бы, короче, посрались с ней, и это, и что-то слово за слово, вот, я такой говорю, э, типа, а, она познакомила меня, короче, с вот этим Мирком, да, с Милопой, uh -huh. с Милопой познакомила uh -huh. меня, я такой говорю, годно Забив, ты, тварь, вот, он говорит, ладно, годно Забив, завтра после школы, да, я просто представил эту <свят> вот, ну, почему-то сразу это было на полном серьезе, ну, ага. типа, сказано. И вот, и как бы, ну, я как бы так-то я по массе, как бы, чел небольшой, вот. Ага. Точнее, ну, как бы я высокий, чисто как Арама. Но так-то, телосложение у меня такое, да. А. Вот, я боялся получить пизды чисто, да. Ну, От него, потому понимаю, что жирный бегемот, в принципе. И короче, и все, я решил, типа, это чисто быть посом. Вот, и сказал, типа, что ладно, Го, мир, <свят> вот, и мы не будем драться, да? Поиграем в Майнкрафт. <свят> да, да, поиграем в Майнкрафт. Вот он говорит: капец, ты чё, играешь в Майнкрафт? Я говорю, да, играем в Майнкрафт. Он говорит, ты чё, играешь? Ты смотришь пятерку? Я говорю, да, смотрю пятерку. Ну и все, чисто мы познакомились. Сначала мы с ним общались просто так, потом, как бы к, нашим, к нашей тусовке я подребился коррозии. <свят> вот, и, в принципе, нам ок. А, вот так вы и познакомились, да? <свят> да. А... Подожди, стой. Ну, Нет, на самом деле, я вот эту историю полностью не помню, потому что, блядь, ну, как бы, чё мне нахуй меня то знать, да? Согласен. Вот, но сегодня, как бы, приехала моя еще одна подруга, вот. Мы, угу. короче как раз вот с ней, и с Аквой, и, как бы, и я, мы чисто, как бы, гуляли, вот, и это все вспоминали, эти все истории. Угу. Вот. И на тот момент мы, как бы, с Лонкой этой, пожилой, мы уже не встречались, когда Мелопи ее отбил, чисто, да? Угу, угу. Вот, ну и все чисто. Ну, мелопо назовем его так. Ну да. Ну все, понятно. Ой. Не друг он вообще. Ладно. Да. Окей. Okay. Uh, ну, мы находимся, снимаем у тебя на базе, да. Вот расскажи про свое место жительства на сервере. Ну и что ты вообще тут делаешь? Угу. Угу. В общем, у меня такой вот тип жизни, э, да, на дерьме, то, что мне нужно строить что-то большое, то есть я, вот я не такой человек, который построит домик, угу. вот, потом ленет на всю жизнь и потом опять зайдет и скажет, а вот, ханов. я как бы тут э, пришел, да, да, то есть я не то есть ханов, угу. вот, я не такой, то есть я, короче, вообще, э, по знакомству с лямами, да, и фермами, э, угу. от СП, вот, потому что я следил, короче, за пятеркой, вот, и там чисто на стриме был Брисон, Звезда, все такое. Uh -huh. Вот, и, короче, я хотел построить уже яму, как у них, типа. Мне это было реально очень интересно, вот. Потом, вот даже когда я начал играть в Майнкрафт, вот мне uh -huh. почему-то очень нравился Редстоун. Uh -huh. Я там что-то с ним как бы делал, только эту хуету, двери, блядь, два на два. Uh -huh. Да? Uh -huh. Такие пузлы. Вот, ну как бы я их строил чисто, кто там все взрывал, вот. Потом бомбил, что все взорвал. Uh -huh ну и так чисто потом с ростоном потом начал строить фермы вот потом пошел в кубинский блок на просто крафт да Такой mm -hmm. есть проектик yes, вот э, да там как бы я тоже очень дофига понял что такое ростон mm -hmm. и в принципе комьюнити просто крафт я понял вот также там типа научился pvp хорошо чисто да по пожилому вот и чем и потом как бы зашел на дерьмо и строил тут ямы вот ну, как бы, в принципе, ямы, ну, они бессмысленные. То есть, типа, их нужно, их только строят для того, чтобы построить ферму гвардов. Вот, у меня там еще одна есть, как бы на них они приносят. Вот, и поэтому я построил ферму золото и железо, и я сейчас магнат. Ну, просто, как это назвать-то правильно? Ладно. Это новая схема, да? МММ? Да. Я так и знал. Гениально. Гениальная схема. Ну, у тебя... Я не буду передавать данные в полицию. Ладно. Так. Как ты узнал про Майнкрафт и какая была твоя первая версия? Капут. Сложный вопрос. Короче, как я познакомился с Майнкрафтом? В общем, я такой чисто родился, да? Пожил немного. Вот. Где-то до пяти лет. Вот, как бы, на тот момент уже, уже, как бы, был у меня в доме комп, вот, у брата старшего. Uh -huh. Вот, и, короче, он играл в Майнкрафт, да? Майнкрафт. Да, то есть, вот, он, все эти времена, которые я сейчас живу, он уже прожил, то есть, в Майнкрафте, то есть, он там, ну, ему уже было просто скучно. Uh -huh. он играл с модами. Uh -huh. Я вообще еще не понимал, думал, что ты играешь, вообще, какая-то, ну, какая-то реально по-Рашер Вот, я пойду лучше Роблокс. <laughs> эм, вот. И, короче, и все. Я у него чисто пидел комп. Вот. И в плоском мире я просто, ну знаешь, что есть, типа, я не знал ни команды, ни фил, ни сет. Я вот, ну, вот я вот же, ну, тогда понимал, что мне нужно строить что-то большое, то есть маленькое мне бы не подойдет, как бы. Большой большой дом, да? Вот. Конечно. Ну да, конечно. Вот, И я строил большие дома, чисто квадратные просто. Uh -huh. И я на, на одну стенку дома тратил где-то, наверное, два дня. То есть я просто заходил, строил стенку, и все, выходил. И вот так, короче, я строил огромные дома. Uh -huh. Вот, мне брат угрожал тем, что он мне взорвет его, да. Uh -huh. Угроза. Вот, чисто пидевич. Ну, такие забивные. Ну uh да. -huh. Вот, самая первая версия, я, наверное, была моя... Чего, я не знаю, какая у меня была версия. Я реально не знаю, я вот только помню, типа, вот хорошо, помню, когда я начал играть Minecraft, прям задротить, это uh -huh. когда мне появился свой комп, это, наверное, была версия 1.9 или чё. А, ну нормально. То есть там сначала было, типа, по 1.8, потом uh -huh. уже было 1.9, и всё такое, и не как понял. бы это, да, uh -huh. я уже читал, задротить прям ну, очень жестко. Ну, мы будем тогда считать, если тогда 1.8, да, примерно? Да. Uh -huh. Да. Не, ну, тоже хорошо, я примерно так же начинал. Uh -huh. Так, э, поговорим про твой ник. Как ты его придумал? Ну, вообще, почему он у тебя такой? Блять, на самом деле, я про эту историю... Я, я вообще говорить не хочу. Давай, тут Милопа тоже рассказывал очень интересную историю. А нет, не Милопа, это... Каст рассказывал. Блять, это полный пиздец, короче, про эту историю. Потому что там можно очень легко найти и спалить по моему нику мое лицо. Блять, ладно, я уже это А Зачем это? Сейчас, сейчас, подожди. А зачем, это, это я понял. мы и так спалим, <смех> Уже давно спалили, у меня есть фотография вообще, где нет, ловите Нет, типа лицо-то ладно, лицо мое как бы спалили, типа, которое сейчас у меня лицо, да, а, а вот лицо, блять, которое было четыре года назад, нахуй, это уже полный кринж А, кринж прикол да. Короче, ну, как я был ну. данный ебаный Ник, э, как бы, сначала я играл с Ника как бы своего брата, да то угу. есть, у меня был ник Арнольд, такой пожилой. А, ну, тоже хорошо. Да, его имя, то есть мы... Да. Угу. Вот. И, короче, я э, в 2017 году <свят> решил создать свой YouTube-канал. Угу. Вот. Я хотел быть типа, чисто блогером пожилым, Да. Вот, и как бы я был таким активным челиком, который чисто был все время не за компом, а на улице, ага. что-то делал с друзьями, такое пожилое. Вот, и типа я хотел снимать какие-то влоги, потому что мне была интересная техника, и вот мне до сих пор типа интересная техника, вот у меня даже, знаете, да. стоит на полке, дохуя да камер, дохуя, да типа, блядь, освещение и все такого, Фига потому себе, что мне, мне это нравится, вот. Ага. Ну хотя, типа, в принципе, блядь, у меня там оборудование нахуй на миллиард евро, да, вот. Нормально, нормально. Я, типа, я, в принципе, его не использую профессионально. Он просто, ну, оно мне нравится. Мне просто нравится, но я потрачу много денег, поставлю его на полочку. Удачи. Ну, а Короче, рассказываю, да. И я вот такой думаю, как не давать свой YouTube-канал. Вот. На тот момент, как бы, Роди тоже снимал, как бы, геймплей. Вот, он снимал по Skywars. Угу. геймплеи. Вот, у него был какой-то ник, по-моему, Роди Суприм. Вот такой вот пожилой ник вообще, забивной, да? Розе бы сказал. Вот. И, короче, я ему я пишу, типа, как мне назвать свой YouTube канал, Вот. Он как говорит, Шеймус. Я такой, блядь, где-то я уже это слышал, мне кажется, не то. И, короче, мы как-то вот меняли, меняли, меняли, меняли. И пришли к этому варианту, что у меня будет ник, в принципе, Шейки, студию. Вот. И, короче, я назвал... Я сделал YouTube канал свой, вот. Угу. Это был первый мой YouTube канал, кстати. Вот у меня типа трех аккаунтов никогда не было в YouTube, типа вот угу. у меня только эти есть. Ну, вот. У меня, я... мне... ага, у меня, так... такой... у меня даже две почты есть, то есть я вообще такой не скрытный чел, да? Как Милопи, блядь. <свят> вот. И короче, и все. Я начал, я начал снимать видосы в YouTube. Угу. Вот. Кстати, э -э вот у меня есть канал сейчас, типа, ну, YouTube. Угу. Вот там. 90 подписчиков, хотя там уже все видосы удалены. Uh -huh. вот. Там было 5 видосов. Там, короче, были карш-тесты, блять. Э, компов нахуй. И телефонов, блять. Вот. Короче, А что там ты делал-то, выкидывал куда-то? Ну, типа, да, я кидал уже штаб, плюс блядь, ебать, не побился. Давайте его Вот. Типа, говорю, давай его ебут с топора. В общем, типа, и мы, короче, это все снимали. Но зато у меня типа, мне было до... реально доходя, типа, у меня там были gopro блядь, mm -hmm. у меня там было... У меня тогда камеры еще не было. Mm -hmm. Я тогда снимал все на, на телефон-то. Там чисто, как бы, челики стояли, типа, вот, у меня брат, mm -hmm. э, Эдвард есть, вот. У меня, в принципе, братьев, нахуй. Mm -hmm. Вот, очень дохуя, я бы сказал. Вот, и, короче... И тогда он как бы изучал, как бы, по-моему, программирование, он изучал программирование, да? Вот, у него типа был комп, относительно хороший для этих времен. Вот, он, типа, монтажил, фотошопил, там, все такое, типа, всякую фигню делал. И вот потом вот, он еще начинал типа, изучать и вообще писать биты. Вот сейчас типа он уже популярный, нахуй, битмейкер, блядь. Вот, в Литве. У вас что, вся семья популярна? Нет, почему? Не, просто ладно. А, давай. Просто, да, если ты, написано, типа, напишешь на ютубе, вот, MoniFlex, да, я его в рекламный для своего брата, но не, ну и чё. А, -а, -а. вот как бы он очень крутой, он очень крутые биты делает, вот делал биты для фейса. Ага. -а -а. Да. Вот. Короче. И мы начали снимать видосы. Э, типа мы делали монтаж. И, типа, на тот момент это был реально монтаж охуенный. Там, типа, был звук охуенный, там были на раз на разные, типа, сломо-моменты, сло там, когда телефон такой наполовину просто оп, нахуй ебнулся. Mm -hmm. С топора чисто. Вот. И, кстати, вот эти видосы, ну, э, по-моему, набирали по... Максимум был 7к просмотров на видосе. Uh -huh. Прикинь? 7к. Mm -hmm, и, типа, и в принципе, я бы мог это продолжить снимать, ну, на тот момент, сейчас uh -huh. уже, конечно, нет, без... не лень. Потому что... То есть я, в принципе, ни не делал, то есть все. я просто снимал видосы, я скидывал, э, типа, их, вот, брату, типа, все, он там, э, делал монтаж, и его вот, типа, все выкладывал. Uh -huh. И типа, в принципе, за рекламу, нахуй, за всю эту хуету, э, он, типа, отвечал, чисто был мой менеджер, да? Я uh понял. -huh. Как у Ивана Зола. Uh -huh. Вот. И мы снимали, типа, вот, там было по семь, по к просмотров. Uh -huh. Типа, мне в школе узнавали все, нахуй. Как uh -huh. узнавали, типа? Они просто, типа, узнали, что мой ютуб-канал есть, типа, они все-таки смотрели мои видосы, типа, на уроках даже на смотрели, и типа думали, что я их не слышу, а? А, ну нормально. Вот, только ж потом я нато забил, блядь, вот, и как бы все, в принципе. А мог бы быть. И вот так получилось, как бы мой ник, собственно. Не, ну нормально, да. Возможно, задам сейчас самый тупой вопрос. Возможно, я это знаю, но забыли. Mm -hmm. Как тебя зовут вообще? Меня? Да. Давай лучше напишу, потому что ты это... Ну, прочитаю. Вот а. Ну, по попробуй прочитать. А, Харолд. Да? Или как это? Хароль. А, Хароль. Да. да нормально. Вот. нормальное имя. Да, топовое. Не, ну, не, я, не а почему мне? Да. Прикольно, наоборот. Да, такого мало не что хотя. Ну да, я говорю, я говорю, ну реально, такого в мире, наверное, ну сколько человек, ну, сколько таких может быть? Не знаю. Ну, Тысяча? Вот. Тысяча, ну я тебе говорю, знаменитость будешь. Ну реально. Ну. А вот если вот я имя свое, может сейчас только узнал. А, может, у тебя есть какая-то кличка? Плечка. Да, ну, кроме, например, Шейки или там по-другому, как тебя могут назвать еще. так там мне назвать, типа, вот, в принципе, Харальд, типа, оно, как бы, э -э вот, если смотреть Гарольдик или Гарольд, угу. легче сказать Гарольд. Угу. Ну, то есть, поменьше типа, букв. Вот, но мне все называют Харальдик просто. Угу. Типа, «Горольдик». ну, да, не все так уже привыкли, типа, все одноклассники, все учителя, в принципе, называют меня так. Потом, ну, типа, друзья называют Шейки, конечно, типа, как Мелопия Эрозии. Называют шейки, в принципе. Ну, типа, я привык. Для меня шейки уже как-то как типа ко второе имя. меня имя, меня имя в паспорте. Не, мое мое имя Ну а шейки будешь вообще сам. будешь вообще один в мире такой. Да. Ну ладно. Кто, по-твоему, самый смешной чел на дир? На дерьме, да? Да. Блять, сложная штука. <laughs> наверное, вот если смотреть типа вот, по организации мемов в принципе uh -huh. и по юмору, может быть, и милопи я бы сказал. бы, uh -huh. потому что я говорю, я в принципе вот сейчас вот, нажать тап, вот я не знаю такой uh -huh. дипси, не знаю какой. -то... ну Ярика знаю, наверное, глобояп, конечно. Uh -huh. Но так типа в принципе, наверное, милопи. Uh -huh. Ну он клоун по жизни, поэтому. <laughs> Ладно, нормально. Ну, дальше, как по твоему ты сам для себя строишь вообще по твоему качеству строительства? Вопрос, вопрос реально хороший. Как я строю, допустим, домик? Я хуево. Ну типа у меня никакого в принципе дизайна в Майнкрафте типа строительства это то там допустим склада. Ну, нету, типа, вот, мы, вот мы просто милопыту построили этот склад за, за день uh -huh. Нет, за полтора дня. И все. Ну, то есть, типа, тут, не, тут нет никакого типа дизайна. Вот у меня, в принципе, типа, идея есть. И, типа, там, допустим, построить огромные эти такие вот эти иголки э, uh -huh. гвардов на ферме. Uh -huh. Как это, это устроить? Вот, это, в принципе, можно. Ну, типа, я могу это построить, допустим, в тест-мире с э, World Edit. -ом. Потому что я знаю команду да, где-то, я могу это построить, потом как-то украсить или попросить, допустим, вот у меня знакомый э, с прошлого сервака, очень круто, ага. очень круто строит. Вот, и все, как бы он мне кидает схематику, как бы я строю. Допустим, если, если ферму построить, я их построю идеально. Uh -huh. А если так просто строить, ну, типа, ну, такой если. Ну, понял, ага. То есть реализовать сам, ну, как бы, как бы придумать идею ты можешь, а вот именно, как бы, построить ее вот, да. Ага. Я вот. гений, но его как бы мне лень, uh -huh. я не могу. Ну, нормально. Что ты можешь сказать про новые версии Майнкрафта, например? Новые версии Майнкрафта, да? Да. Короче, рассказываю. Я, когда у меня был как бы еще комп ноут, uh -huh. вот который тоже сейчас сзади там, чисто лежит, не отдыхает, откисает. Uh -huh. Нормально. Вот. Я, в принципе, осуждал новые версии. Uh -huh. И типа... Любыми способами, как бы их обсирал, типа, говорил, какое-то говно не оптимизированное uh -huh. Как-то по факту, но говно не неоптимизированное. Ну так, да, вот. с некоторыми И... Играл, играл, типа, только на версии 1 он или 1.2 на скайблоке везде uh -huh. и типа у меня комп тянул только на что типа включить блять это включить майнкрафт на 1.2 и включить браузер все больше uh -huh. не больше не хуять типа, чтобы было бы стабильно без срезов uh -huh. когда типа я вот уже перешел там допустим на версию 116 э, нет 1141 и сразу с 11 с пришел на эту версию вот и как бы uh -huh. мне не лагало блядь. я думаю бля ебать, может мне реально перейти в новые версии и там вроде поиграть, может они не, не такое говно, как бы, да. Потому что вот я еще боялся там, допустим, новые жители, типа, я боялся, как бы, как вот их, типа, что то как, что, как вообще, вообще с ними делать, uh -huh, uh -huh. как типа проработать или что-то, какая-то новая фермы. ну, мне реально было очень, как uh -huh, бы, страшно. Uh -huh. И, ну, как бы все, мы вроде начали играть на своем серваке, на новых версиях. Ну, как бы их все прокачивали, прокачивали. Вот, потом я уже начал играть на дерьме. Вот, с новых версиях, на, на, на ноуте еще. Uh -huh. И, ну, как бы, вроде. Не, ну конечно, она лагала но фрезила, типа. Из этого я очень дохуя раз умирал, типа, uh -huh. я, в принципе, тогда в строить огромные не мог. Uh -huh. Потому что у меня было, ну, типа, у меня было стабильно э, 30 фпсов. По 30 uh -huh. фпс. Ну, типа, это, же, это же полный пиздец. Uh -huh. и, конечно, и потом, вот в этом году. Uh -huh. Нет, в прошлом году получается да, в прошлом году я такой типа я прихожу к родакам говорю блять я чисто заебался этим компом я чисто хочу новый комп я не на намекаю но хочу комп нет я сказал прямо я хочу новый комп вот короче летки сказали типа ладно мы подумаем вот они думали типа я искал какие-то какие есть варианты типа потому что реально видеокарты то очень дохуя и типа было раньше наверное одна из нормальных хотя бы из новых это 30-50 yeah. и то если ее успеть купить как говорится mm -hmm. да да наверное типа очень сложно найти какие-то нормальные видеокарты был комп я покупать не хотела хотела покупать новый комп uh -huh. mm -hmm. вот ну и мне как бы в принципе никаких планов не было то есть я не я, я, я хотела покупать какую-то какую-то новую камеру или новый телефон поэтому я решил что наверное я куплю всякий комп uh -huh, потому uh -huh. что как бы это вклад, блять, и ты сможешь очень много чего делать с этим, как бы компом. Да, да, вот. Ну и все, типа мы чисто заказали, мне приехал, вот я был на радостях полнейших, чисто, что там не обсирался от радости, uh -huh. вот я купил как бы комп, потом купился монитор вот недавно uh -huh. и все, кайфую. Ну, нормально, да. Uh -huh. Вот я то тебе просто, ну комп то я тоже обновил, вот и теперь я... мне осталось только монитор купить и все. А дальше я вообще. Ну да, ну, да я еще в шоколаде. Ладно. А, так, по а, по -пу Ну а так ты мне рассказал историю про ком ты бы а, мы у нас было типа про Майнкрафт что ты можешь сказать про новые например версии. А да. да. Так вот, э, как бы я купил то полновком и типа ага. я сейчас понимаю что новые версии Майнкрафта типа необходимы. Хотя они ну э, моджи как очень неплохо раз типа с версиями они как бы. И их не выпускают вовремя, допустим, вот они. Тогда, я э ну в принципе они делают хуйню, допустим они хотели добавить э в этой версии, по-моему, как они называются, э которые передают сигнал растоновые а, по воздуху. Да, ну я понял, понял. Вот это. Эти шучи, короче, У -у -у. они как бы их не добавили, э сказали добавить на другой версии, ну короче, это реально такое все, но в принципе новой версии как бы это круто. Ну да, это. Новые фермы, в принципе, для меня это очень круто. Uh -huh. Новая механики, И это, в принципе, оставлю пожилой лайк. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Так, ä, по -по -по -по -по. о смотри, просто очень интересный вопрос. Мне было даже интересно узнать. Его, честно, я еще никому не задавал, но вот это мне реально. Короче, смотри. Вот... Если вот представим, ты в жизни бы увидел своего, ну, встретил бы своего двойника. Вот прям, ну, как бы характером похожим на тебя, да? Ну, как бы, лицом, мне кажется, мало такого вероятного, по, прям получше, Ну, прям характером и так он, далее. Там очень много, видел всех двойников, лицом да? прям очень нафиг. Ну, например, короче, стал бы ли ты с ним дружить? Mm -hmm. Ну, нахуй, собственно. Если, если он мой двойник. Мне же быть неинтересно. Ну ладно, да. О, я... Не, ну а вдруг? Кто же тебя знает? Ну не знаю, если так случится, то я посмотрю еще, решу. Ага. Но, наверное, думаю, что нет. Ага. Это было бы наверное, интересно, но это было бы просто интересно сначала, но потом уже нет. Но потом уже стало менее, менее понял. Да. Угу. Окей. А, вот также маленький вопрос по серверу. А кого mm -hmm. ты считаешь, ну, вдруг есть у тебя какие-нибудь враги по серверу, кого бы ты, ну, назвал бы своим немногим каким таким врагом? Врагом, да? Да. Прям врагов у меня на нету, как бы, ну, да. типа, вот, Дирм, я, в принципе, типа считаю, что это очень крутой терак, потому что ты, типа, вот я зашел, меня. Я, в принципе, со всеми быстро познакомился, мне пение в город, мне mm -hmm. дали теру. Mm -hmm. Вот, я очень быстро как бы, со всеми познакомился. И как бы таких врагов нету. Mm -hmm. вот. Может, они были, допустим, может, они были в начале этого сезона, но сейчас они уже, как бы, пропали, и я, в принципе, забиваю хуй, потому что, ну, я, в принципе, как бы такой, ну, я никуда, я, я никуда не выхожу. Uh -huh. Потому что экшн у нас пока что мало есть, потому что мал маленький онлайн, да? Как uh -huh. бы повышать его, пожалуйста. Yeah, вот. Да, хорошо. И. Я просто сижу на яме, я сижу, я летаю на ферму свои, и в принципе, я как бы ни с кем не контачу, да? Ага. Uh -huh. угу. Ну тогда понятно, значит у тебя пока... Ну пока что у тебя нет таких врагов, которых... Да, бы... такой, кроме царьбита, блять. уже все питьет нахуй, все железо. Ну да, ну тогда все, и вот... попум за заборчиком там побьем. Так, смотри, ну вот ты много сказал, что ты токсичный там на начале. ты сказал так. Как ты относишься к критике в свой адрес? Угу. Ну, типа, я. То, что сказала, типа, что это докс, э, в принципе, да. Но ну, я такой, типа, токс чел, я могу, в принципе, доебаться да из-за ну, из какой-то хуйни. Uh -huh. Да, там, допустим, если вот там вот этот Дипси, он вот вчера писал, типа, моему бату. Э, ой, кому бату? Моему другу, конечно же, M. Uh -huh. Вот моему другу писал, типа, то, что. Э, короче, ты то доебался. Вот. Типу, раньше бы наверное я бы чисто его нашел бы по метеор э, э, клиенту по трекеру да по ним mm -hmm. и в принципе его бы ебал с, кристалли, с, с, с как бы, кристалликами да uh -huh. вот но как бы сейчас я в принципе свою агрессию пытаюсь немного убрать сказать, э, убрать да uh -huh. вот и к критике я отношусь к типа если она обоснована и если она в принципе хорошо сформулирована по критике, о что в принципе хорошо, типа, я понимаю, что человек, ну, просто он хочет, типа, чтобы я бы стал, наверное, лучше, и мне просто подсказывает. И если есть там, типа, допустим, критика такая, как у Милопи, и факты, в принципе, не обоснованы, то пошел ты нахуй. Понял. Понял. Окей, понятней. Ну, так, ну, давай, просто в конце я тоже бываю всем сдают. Самая смешная история жизни. Правильно. Для... Самая смешная. Ну, хоть одну, какую-нибудь. Я бы, наверное, лучше бы самую э, эту, незабываемую. Ну, может, лучше самую сам... незабываемую раскладу, давай. Вот, короче, самая незабываемая история у меня бывает, и самые крутые. У меня вот, бывают в Польше, когда я вот uh -huh. катаюсь в Польше. Вот. Вот там, реально, очень круто. Допустим, вот э, в прошлом году, получается, уже. Uh -huh. э, я был, как бы, мы с школой, у меня, как бы, гимназия чисто крутая, да, пожилая. Uh -huh, uh -huh. Вот, и поэтому я учусь в польской школе. Кто не знает, я живу в Литве, но я учусь в польской школе. Я знаю русский. Гениальный белый. план. Я понимаю украинский, понимаю белорусский. В uh принципе, -huh. тебя крутой план. Ну да. еще я немец. Вот, ну так, бывает просто. Вот, и вот когда я катаюсь в Польшу, когда вот там школа... Ой, блядь, я пиздец спал. Нормально, да. Вот, когда, типа, вот школа организует поездки в, школ... в Польшу. Uh -huh. Вот, и мы, допустим, реально быва... бываем в очень крутых местах. И вот мы были последний раз в горах. Мы, были... мы жили в таких домах охуенных. Трехэтажных, реально. И мы что-то вот друзьями такие, утром, да, идем на балкон, чисто пьем чай. Uh -huh. Смотрим на эти горы охуенные, понимаем, что, блядь, остальные ученики просто учатся в школе, нахуй, мучаются, а мы просто тут, ну, типа Отдыхаем. отдыхаем. Да, ну это реально вот незабываемые эмоции со школы, наверное. И да. Потому что самых, самых смешных я, наверное, сейчас не вспомню. в uh -huh. принципе, вся жизнь uh -huh. смешная. Ага. Ну, так-то у меня все. Вопросов не маг тебе больше. А где вопрос, в чем сила? А в чем сила, конечно же. Сила в фермах, и в деньгах. Молодец, молодец. Одобряем, ладно. Ну, я думаю, все, да, как бы, да. Ну, получается, да. Ну, Всё. получается, да, как бы, друзья. Э, ну, спасибо, кто потратил свои полчаса жизни. Полчаса, реально. Полчаса, реально. 35 минут, можно сказать. А сколько Денчик? А Денчик? Ну, он там примерно так же. Вы что, сговорили с ним? А. Ну, ладно. Надеюсь, мы когда-нибудь с тобой еще встретимся. Возможно, то, что Милопа меня может опять заставить, чтобы я записал с тобой и с ним интервью заново. Ну, не заново, чтобы вас в одном интервью были вы. Да. вы там, он хотел мне заставить какие-то вам истории вы мне рассказывать будете. А, ну, ладно. ладно. Спасибо всем, кто посмотрел. Удачи. Всем пока. Да, как бы да.